хотел бы рассказать про нашу группу ВКонтакте, в которой мы разыгрываем много танков и золота, а также проводим конкурс разведчика, дамагера, небольшой мини-конкурс, а также конкурс танка ИК, а также гайды, стримы и новости. Ссылка под видео. Всем привет! Знаете, очень два интересных премиум легких танка добавили на супертест. Первый из них Ауфклерун с панцир с пробоем, но без альфы, а второй ЕЛС-90 с альфой, но без пробоя. Выбирайте, что вам нравится. Кстати, я бы взял, ну не знаю, кого взял. Одно могу сказать точно. По моему мнению, они хорошо сбалансированы, и я вам это докажу. Не знаю, почему многие ноют, глядя на пробой 175 мм. Ведь как для ЛТ с барабаном, это в нашей игре нормально. А если хуже пробой, если что? Так, да, конечно, хочется пробой побольше. Но вы посмотрите на альфу в 240. Да, такая альфа у 90-ка. А у прокачки 170. И пробой всего лишь тоже 170. Так что считайте тут все нормально. Разброс также стандартный для французов 0.36. А сведение как у восьмерки. И того же АМХ 1357 грандфинала. Так что это нормально. 5 снарядов это больше чем на один у того же восьмерки или девятки. Если посмотреть на время перезарядки, то оно как у бульдога. 36 секунд. Да это долго и первый минус в этом орудии. И второй минус туда же можно отнести, это КД между снарядами в 2,5 секунды. Ну, чуть хуже только у 90, у него 2,2, ,2, но не намного, согласитесь. ДПМ, кстати, выше, чем у 90 того же, а это, между прочим, девятый уровень, если что. Углы склонения орудия нетипичны для француза, составляют минус 9 градусов вниз, в отличие от минус 6 стандартных для прокачиваемых танков Франции. Так что, если в целом посмотреть на орудие, то, по мне, оно неплохо так сбалансировано для данного танка. И скорее... Плюс у этого танка чем минус Немаловажен для LTE обзор, который равен 390 метров. Что выше, чем у того же 8 и 9 уровня Франции, у которых по 380 метров. Так что светить и дамажить мы можем одинаково хорошо. Это, конечно, не лучший результат. Есть цифры и в 400, и даже у одного негодяя 410 метров. Это ветка немецкая. Насчет брони, то прочность у ЛТИ Франции. Брони просто нету. По цифрам это пластиковая модель танка. Кстати, внешне тоже так кажется из-за футуристической башни, которая, кстати, имеет нестандартное расположение пушки, что будет давать возможность прятать корпус и стрелять из-за угла, не засвечивая большую часть танка. А Также плюсом данной ЛТ является маскировка, которая на уровне Е-25, можно так сказать, как при выстреле, так и, кстати, и при движении тоже. Удельная мощность 24 лошадки подкачала, конечно, и по своим характеристикам чуть хуже, чем... У француза на том же седьмом уровне, но при наших размерах шанс на получение плюхи во время движения ничтожно мал. Да и максималка в 70 км выше всяких похвал и бьет все рекорды. По поводу скорости поворота башни и шасси могу сказать, что она стандартная для французских ЛТ и является таким же показателем, как у прокачиваемых танков. И не знаю как вы, а я считаю, глядя на эти ТТХ, и в сравнении, этот танк можно считать, в принципе, более-менее сбалансированным. Ну, может быть, изменить какие-то мелкие правки, но сильно, мне кажется, он не изменится, потому что данный вариант лично я бы прикупил. Второй наш гость, это Спансер, И первое, что бросается всем в глаза, это пробой и альфа. Если с пробитием все вышло очень даже хорошо, для ЛТ это лучший пробой на восьмом уровне, аж 221 мм то вот с альфой не все так однозначно. Да, ее мало, она всего лишь 135. И размениваться выстрелом это не наш конек, не вздумайте так делать. Но многие упускают момент с перезарядкой. Вы только подумайте, 4 секунды. Это лучше, чем у того же бульдога без барабана. Это лучшее КД в общем. А теперь представьте, что вы поставили кого-то на гуслю. Каковы шансы у противника уйти? Да блин, очень-очень маленький. Если еще поймать врага за укрытием, то я просто представляю, как будет гореть на той стороне монитора. По поводу разброса сведения, это лучше на уровне. Пушка точно и сочная. У нас на выбор два танка с очень разными интересными геймплеем. Ладно, кину ложку дегтя, а то вы подумайте, что все проплачено. Размеры. Размеры наши просто ужасны для, для ЛТ. Короче, мы как немецкая СТшка. Но тут, блин, есть. Немножко и плюсов. Дело в том, что у нас есть никакая-никакая, но броня. По корпусу мы как ЛТТБ. Ну, в плане бронирования я имею в виду. А по башне броня у нас какого у 132 Конечно, не такие хорошие углы наклона брони, но броня все-таки есть. Благо наша башенка еще маленькая. Поэтому, возможно, рикошет от всякой мелочи. А так, будет житься подряд, это гадалки не ходи. По поводу венов, они у нас отличные. Это максимальный результат среди ЛТ, минус 10 градусов. Не единственный, конечно, но максимальный. Что есть хорошо, согласитесь. По поводу обзора, он стандартный для ЛТ, и я бы сказал, средний, 390 метров. Размеры вот дают о себе знать, так что мы имеем 21 лошадку под капотом и максималку 60 километров. Удельная мощность, как у черного бульдога. Ну, не самая резвая лошадка получается. А вот с этим в 60, это как для ЛТ все таки маловато но играя на бульдоге могу сказать что в принципе ну нормально если новая елка может себе позволит понаглеть и пронести через всю карту то этот танк требует более обдуманных действий кстати хоть наши габариты не маленькие но мы обладаем маскировкой выше среднего ЛТ мы все таки или не ЛТ а? да кстати забыл сказать что урод в минуту у нас также шикарен 2100 и это отличный показатель кстати по этим показателям премы эти одинаковые в общем ДПМные Малыши получились. Так что по совокупности характеристик этот прем также считаю неплох. Так что смотрите, приценивайтесь, думайте какой стиль игры вам больше импонирует и выбирайте под этот стиль себе лт если вы конечно хотите ее приобрести. Я лично хочу, но какой из них не знаю. Хотя в принципе лично я посмотрев на характеристики и сравнив все это, все-таки наверное больше склоняюсь к французскому ЛТ, то ли мне нравятся барабаны, то ли мне нравится альфа, не знаю, возможно, мне нравится и то, и то вместе. Данное ЛТ вызвали много споров, потому что кому-то показались эти характеристики противоречивы, но лично для меня это все адекватно, и я понимаю, чего хотели добиться разработчики. Надеюсь на ваше мнение, отзывы под этим видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пока-пока.